Мы не можем вести газовый эмбарго против России прямо сейчас. Я многократно говорил об этом. Наши хранилища заполнены на 40 процентов. Через европейский терминал СПГ поставляются совсем другие объемы. Мы не готовы к зиме в условиях прекращения российских поставок.